Далее нажимаем, что тут у нас? Короче, зерги, как и планировал Минкск, обратили внимание на призыв, или как сказать, на пси-излучение и напали на Торсонис, который полностью разрушили. Не знаю, что у нас сейчас будет, но я так подозреваю, нам придется очищать планету теперь от колоний зергов. Несколько десятков кораблей-протосов вошли в атмосферу Торсониса. По всей видимости, они направляются к главному улью зергов. Если они атакуют зергов, силы Конфедерации смогут уйти. Командир, отправьте лейтенанта Керриган с ударной группой. Пусть задержит протасов. Капитан Рейнер и генерал Дюк, оставайтесь на орбите. Сперо ты отдаешь целую планету на растерзание зергам, а теперь собираешься воевать с протосами? Да еще и отправляешь Керриган на поверхность без прикрытия. Я полностью уверен в ее способностях. Она сдержит протасов, не сомневайтесь. Что за бред? Керриган, ты это слышала? Да. Я отправляюсь на поверхность. Артур знает, что делает, и я не могу его подвести. Вот уж не думал, что тебе хочется стать мученицей. В принципе, все понятно. Протасы, похожи в первой части, но ну, я не знаю, может быть, конечно, это имеется в виду вообще полностью лор в будущем, как бы во второй части то же самое. То, что они как бы преследуют зергов и хотят их полностью всех искоренить. Слушай, Керриган, зачем тебе это? Я знаю о твоем прошлом. Мне говорили, что на тебя ставили эксперименты с зергами и что Менгск спас тебя. Но ты не обязана умирать ради него. Черт, да я твой зад спасал куда чаще. Джимми, прошу, не включай рыцарей в сияющих доспехах. Иногда тебе идет, но... Сейчас меня не нужно спасать. Я знаю, что просто уничтожит всю планету, не только зергов. Я просто знаю это. Я же призрак, помнишь? Когда покончим с протасами, сможем заняться и зергами. Арктур нам поможет, я в этом уверен. Надеюсь, ты не ошибаешься, милая. Удачной охоты. Так, ну что. Начинаем, давайте, добывать ресурсы. Причем газок тоже. А, где у нас будут войска протосов, я даже не подозреваю. Сейчас мы будем потихонечку узнавать. Ух ты! А тут у нас я смотрю зерги. Я все слышала. Ну же, я жду. Я тоже об этом Я все слышала. Работала полна. С удовольствием. Сука. Так, Так, давайте добываем ресурсы пока. Я так понимаю, нам сюда нападать вообще не сильно-то и нужно, наверное. А фиг знает. Ну, по идее да вы сказали просто нужно уничтожить значит вот эту часть карты атаковать в принципе не имеет никакого смысла но можно было бы атаковать почему нет да Нам нужно оборону тогда держать Давайте войска туда подведем ГСМ готов, Слышу вас готов вас понял Недостаточно минералов Нужно. Легко. Кто Недостаточно. Готов, Приказ М -м. Получен. Так, нужно укрепить периметр тогда. От зергов. Или попробовать атаковать их. Ну, готов, я просто не знаю, если мы атакуем, мы сможем как бы избавиться я полностью его, от них. Или нет. По-моему, нет. Так, Геф? Э. Давайте больше рабочих. Гзм готов, Геф! Слышу вас хорошо. Так, мастерскую поставим. Гзм готов, Гзм. Ох, ну, ребята, идите добывать крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Крест. Инженерку нужно быстрее Дружи, поставить. Я жду. Поняла. Я тоже об этом думала. Я сам готов. Я кого-нибудь присоединил. Я готов. Да я кого-нибудь присоединил. Личинант Хереган на связи. Я всё слышала. Попробую базу раз... Расфигачить. Зергов. Кстати, а куда они ресурсы свои относят? У них тут командного центр то я не вижу Где-то у них там есть, видимо, в той стороне Так, уже невидимость сейчас закончится сюда поставим бункер к готов кэ слышу вас хорошо готов к работе так ну в принципе весь пент добывается кэп, нормально готов, кэп. готов к работе недостаточно минералов координаты. Пристегнитесь, парни. Требуется работать. Прием, штаб. Вас Жесть. поняла. Что приказываете, Кэф? Так, точно. Так, Эф. Готов к работе. Недостаточно минерала. Недостаточно минералов. Хм. Что приказы, Кэф? 7 минуту, Кэ. Недостаточно минералов. Так, здесь сейчас поставим. Всем Куда лететь? Так, Эф. Работа выполнена. Готов к работе. Так, Эф. Прием, штаб. Так, мне нужно поставить слежение, чтобы можно было посмотреть. Академию ставим давайте по художеству. Так, чувак опять заблокировался, да? Выйти не сможет. Так, Эреган, избавь его от мучений. Так, давайте-ка Танечка сюда. Он сейчас очень бы пригодился улучшение завершено хотя не давайте-ка не будем ставить Да, медиваки бы сейчас очень бы пригодились. Воу-воу, что происходит? Терьмо собачье. Сохраняйте в командир. Помните о плане. Зергов нельзя трогать. Я сразу план. Строение зергов было уничтожено. Серьезно, я то есть всегда же атаковать не могу. Вот это бред, так бред. Лоу. Слушай, Кериган. Слушай, я это уже слышал, блядь. Так, к идите добывать, короче, кристальчик. Лоу. То есть я должен по любому атаковать протос. Я что-то, да, я просто не читал задание, наверное, там было написано. Давайте посмотрим. Все строения зергов должны уцелеть. Ну, понятно, короче. Я... Просто я лоханулся. При этом зерги меня имеют право атаковать, да? Сука, если бы они меня не атаковали бы, я бы просто их защищал. Было бы все отлично, но... Защищать зергов... Это, мне кажется, ниже просто плинтуса Ниже моего достоинства защищать зергов. Керек, ну, готовь, Ладно, хрен с вами. Ничего не остается у них, кроме как, как землю. Да, причем Испен в, в последнюю очередь начну я добывать, потому что он мне как бы не сильно критично уж прям нужен. Для начала. Надо просто главное оборону построить, бункеров понаставить. Тоже газ начнет добывать Да ⁇ б твою мать, опять заблокировал ну, его. Бедный парень. Бедный негр. На этот раз. Да, я кого-нибудь пристрелю. Слышу вас хорошо. Слышу вас хорошо. Еще давайте-ка два, наверное, рабочих и хватит. Два КСМ. Готов к работе. Это все! Кто так, э? КСМ готов, готов к работе. так, Кстати, откуда они пришли? Они просто высадились, берёв, я так понимаю. Наверное, да, они берёв, просто высадились. Вперёд, берёд, хотя нифига у них берёв, тут, оказывается, берёв, есть сход вниз. Так. Я не могу строить, у меня нет академии Но У меня нету еще к тому же, да Нет инженерки, ни одной Стройте давайте все Так, нет, вальтур мне не нужно Мне надо так. еще построить сейчас хранилище. Угу. Давай где-нибудь поставь здесь, только пожалуйста, не заблокируй сам себя. Кто еще долго быть Здесь Привет, поставлю, хотя, не знаю. Или здесь поставить. Ну ладно, давайте-ка здесь поставлю. Просто сильно думаю близко. К выходу они сейчас это а будут спускаться, блин. Просто выносить моих солдат. Мои башни. Моих солдат всех подряд Так, слушайте, а кристаллов-то все меньше и меньше. Я, блин, еще даже толком ты -то не развил свою армию. Только по сути все в процессе. Да, что это было сейчас? Давайте-ка здесь один бункер поставлю. Я Я тоже так, давайте-ка Керриган сходим, посмотрим, что там вообще Поняла. происходит. Надеюсь, ее там не сильно не кацанут. С удовольствием. Да. Улучшение завершено. Автомарша. Ну что, на этот раз Я тоже об этом думала. кого-нибудь База атакована. Укажи цель! Ну что, так, на этот раз? Недостаточно нет. Пропуски. С удовольствием. Я вс ⁇ Кто на Куда двигать? Выдвигаюсь. С радостью, как! Так, давай-ка нибудь сюда. Выдвигаюсь. Да не вопрос! Ну завершено. Ну, ну что, на этот раз? Где-нибудь по-любому а должны быть не залежи кристал. Поняла. А Я тоже об этом думала. Так, у них тут, надеюсь, поп-сервера нету. А, требуется лаборатория Куда двигать? Так, мне надо кого-нибудь взять. Ага, и что требуется для лаборатории? Космопорт? космопорт строить надо по-любому. Там мне, в принципе, не сильно-то и нужен этот космопорт, честно говоря. Уже. Я жду. Так, надо опять-таки масс... Требуются дополнительные хранилища. Масс технику сейчас сделать. Бермантическое ядро тогда с бомби. Так, давайте я сохранюсь на всякий пожар, меня... а то я боюсь, она еще. Сейчас Карригин как-нибудь цветанут и ее просто там убьют. потому что просто ей некуда деваться. Да Так, стойте, давайте. Готов к еще один арсенал поставь. Дополнительные хранилища так. Блин, ну по-любому, сейчас, если построят, он сам себя закроет в этом углу, я почти уверен ну, что, на этот раз? Так, ты успеешь сломать? Ну, ты. Я жду. У меня подозрение, что нет Блин, не хватит энергии Керриган, Так бы могли бы их лишить возможности найма драгунов Ладно, вали отсюда. С удовольствием. С удовольствием свалишь отсюда. Так, космопорт oh God, не построился. Тебя. Давайте по лабораторию поставим. Это я еще хотел возить да. ну, ты, ты, ты, ты. Я так тоже об Слушайте! А тогда это все меняет? Так, как бы куда поставить? Даже не знаю. Сюда давайте. Да, тогда масс, масс танки у меня вообще не нужны. Да, отлично, можно поставить сейчас батл крузеры. Даже не нужно мне развить тогда пехоты. В принципе, у меня техники-то тоже не нужно развить на землю. Завершено. Лаба сейчас достроится, и можно будет вообще косить просто противников. И стройка завершена так. база атакова повредили немножко так, так отлично строим давайте уже идут у нас, все прекрасно. Что вас понял. Так, и можно было бы, да, станцию еще слежение поставить. Готов к пристройка завершена. требуется дополнительные хранилища. Так, да свободно, у меня есть... Что а, Давайте вас. Так, стрим, кстати, они не могут, да, в бункере использовать. Рестройка завершена. Фиглова. Требуются дополнительные хранилища. Куда лететь? Вас поняла Анна. Отлично, давайте-давайте-давайте. Так, что-нибудь еще можем развить? Запасы давайте тоже отлично. Смотрите, я уже, конечно, космопорт не буду ждать. Бесполезно. Требуется Блин, еще надо. Жрет очень много, конечно, лимита. Недостаточно вес ну, достаточно виспена. Сколько он виспенит даже? 300 веспена, -мо. Да, надо тогда по-любому снабжать крейсера мне сразу же несколькими солдатами, чтобы они охраняли его. Потому что, конечно же, потери крейсера это просто будет жесть. Работа! Так, слушайте, у меня же появился Улучшение уже завершено. детектор. Улучшение завершено. Так, тут, походу, никого нету. Тут какие-то ребятки стоят, ну, короче, так. Особо нет врагов. Так, с, S... Давайте-ка Аш еще, ну, блин, надо опять-таки весь пеночку. Хорошо. Готов к работе. Крисер да, готов хорошо. к бою. Принимаю сообщение. Надо очень много Веспена. Недостаточно Веспена. Три пока что меня Батл Крузера будет. Поэтому мне очень дорого обошлось, по сути. Недостаточно Веспена. Вещен готов, Недостаточно Веспена. Недостаточно Веспена. Так, пропалить. Ну тут на самом деле мы с легкостью, я думаю, сможем их всех уничтожить Этипаж с помощью трех даже батл-крузеров. Давайте пойдемте. Ну или точнее полетели. Будет сделано. Хотя улучшение еще не сделано, хотя, может быть, дождаться. Давайте тогда сразу, может, Мариков несколько, потому что у нас очень много кристаллов. Командир, зажигаем. Добрый день, командир! 300 300 Добрый день, командир Принимаю сообщение У меня такая бригада, как минимум, нужна, чтобы ремонтировать еще батл батл крузеры. Будет сделан Кто на новинкова? Задай курс Куда побежал? Как всегда, Что ничего особо интересного Так, еще давайте-ка батл-крузерик Кто на новенького? Да я кого-нибудь пристрелю Да я кого-нибудь пристрелю Командир Принимаю Кто сообщение на новенького? Задай курс Добрый день, командир так, посмотрим, кто тут у нас. Следую к цели. Вашего искать. Воу, они сзади обошли. Сохраняйте хладнокровие, командир. Помните о плане. Зергов нельзя трогать. Вашего искав атака. Я готова. Пошл отсюда. Так, что-то они прям жестко начинают нас атаковать и сунуть, Рисовать. Что-то не ломается. Что что Кстати, они нас получается сзади то обошли, да? Вот в этот раз сзади что обойти. Приказали? Давайте тогда здесь поставим еще Все один придем. бункер. Блин, я заблудился. Не торопись. Все равно 4 крейсера получается. Задай курс. Очень даже много. Будет сделано. Следую к цели. Что при работа выполнена? Слышал вас хорошо. Приказ получен. Принимаю сообщение. Улучшается. курс. завершено. Добрый день, командир. Так это тона новенького. Так, тут у них еще очень большая база. Улучшения были сделаны, да? Ой, так тут еще, оказывается, есть улучшения. Сколько-то улучшилось? Три уровня, по виспена. Недостаточно виспена. Давайте добывайте быстрее. Недостаточно Недостаточно сейчас просто виспена. будет реально неубиваемый, наверное, батл-крузер. Ну, давайте Это полетели 10. сюда. Сейчас убьем вот этих драгунов, Следую которые здесь стоят. Не торопись Будет сделано Садай курс Кто на торопись Задай Типа супер контролинг от бота Что приказываете, Кэп? Крейсер готов к бою Так, еще один крейсер Веду Кто прием на всех частотах Все это мой последний крейсер Веду прием тренимал. на всех частотах. сообщение. Но я думаю не погибнет у меня там ни один крейсер Все таки они очень жучие стали прием на После улучшения частотах. Принимаю сообщение Не торопись так. Будет сделано Не Вау. торопись Задай курс Следую к цели Не торопись Задай курс. Будет сделан. умню. Не умню. Не умню. Не умню. Не воу воу умню. Не умню. дополнительное хранилище. Выжимат хорошо. Веду прием на всех частот. Улучшение еще не получилось. Вот сейчас понятно. Экипаж на связи. База атакова. Улучшение завершено. Принимаю сообщение. ВОУ! ультра риск. Да, но я не гидр... и не видел гидро, гидро ультра Эта компания вообще в первый раз получается. Экипаж Атака. на связи, не торопись. Дай я кого-нибудь приследую. Готов к работе. Так, точно. Вас понял. А, лол, рабочий побежали. Веду прием на всем Зонды. Ваши войска к цели. Давайте отойдем. Не Там есть еще, значит, где-то одна база. Так, тут что-то какие-то халявные кристаллы у нас. Ага, вот база противника, еще одна. Вот тут еще можно одну базу, похоже, основать. И кстати, она нам бы сейчас очень бы пригодилась. А добиваем наконец-то герметическое ядро, которое не смогла добить Керрига. Сот кристаллов на у нас больше не осталось, да? Я так понимаю. Тут что-то совсем мало минералов. Не Так что нам нужно сейчас вот очистить базу, которую мы хотим основать. И наконец ее основать. И все, и просто забить пока. Забить пока на добычу ресурсов. А, слушайте, а тут только один газок. Лола, где кристаллы? А, вот, минералы. Ну, слава богу, я уже думал, не будет даже минералов. Но их, конечно, очень мало, но все равно этого хотя бы более-менее достаточно будет. Так, да добывайте, давайте до конца уже. Добрый день, командир. Не заропись. <coughs> Слышу вас хорошо. Так, а, рабочий, а давайте а сюда. Экипаж на связи. Да, нашел я базу ихню вот последнюю. И то а это ну, назвать базой будет? похоже, тяжеловато будет. Экипаж на связи. Ну и тут, кстати, тоже же минералы есть. Можно эту базу готов? просто забрать. Я, наверное, кстати, ее лучше заберу, потому что тут база очень уязвимая. Будут эти зерни на нас постоянно нападать. Так, все, давайте, валите а все понял. сюда. Что это означает? Там обнаружен паразит. Готов к работе. Я готова. Ну же. Я жду. Давайте все сюда. Так, Эп! Так, так, точно! и в последний раз еще посмотрю, что тут у них. Ну да, просто базу они там добывают. Ваши войска атакованы. Экипаж на связи. Принимаю сообщение. Не торопись. Что прикажете, Кэп? Вас понял. Так, Эп? Добрый так, день, командир. нам сюда не нужен. Жесть. Веду прием на всех частотах. Будет сделано. Целая куча батл-крузеров. Добрый день, командир. Веду прием на всех частотах. 8 батл крузеров да, если бы точнее. Задай курс. Ладно, полетели отсюда. Следую к цели. Будет сделано. Просто ничего не смогут сделать. У них нет виспена, я так понимаю, поэтому они не Принимаю могут понимать драгунов. Это, короче, просто гг. Опять атакует зелье Да насрать уже, я сейчас победить смогу уже Еще немного Да, даже обучить. можно было бы не добывать Но наверное, добывать Да, как будто бы эти протасы, на самом деле, очень сильно помешали бы зергам. Веду Каким способом, я не знаю. Оу! Это что за дерьмо? Не торопись. Получено новое сообщение. Это Керрикон. База Мы не оттоково. тренировали протасы, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отстань. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить. Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей База команде атакована. А, Сарот? Вы там скоро? Черт потери, Арктур Не делай этого Поздно Штурман, База дайте флоту атакована. сигнал И выводите нас Так, давайте защищаем эту позицию Командир? Я не знаю, сможем ли мы отбиться. Что-то у вас творится Видимо, нет База, Жесть атакована. Не, ну, кстати, могли бы, в принципе, попробовать затащить Просто ради прикола. Дали бы нам возможность попытаться отбиться от этой стаи зергов.